Всем привет! Здесь мы собираем конструктор от Lemma Toys и сегодня соберем трицикл фотон. В набор входит клей, наждачка, 62 детали конструктора и подробная инструкция. В этой инструкции вы увидите перевод всех обозначений на 16 языках. Для удобства каждая деталь в плашке пронумерована. Фрагменты, отмеченные крестиком, нам не нужны, их можно выбросить. А для таких неровностей используем наждачку. Обращаем внимание на расположение деталей. 25 пятые детали клеим так, чтобы спицы колес не совмещались. Второе колесо клеим по аналогии. не должен попасть в круглые отверстия. Обращаем внимание на отличие деталей. стороны клеем по аналогии.